Друзья, всем привет! Нахожусь я на пляже валенсии ля Патакона. Э -э, народу здесь немножко поменьше, я сходил на Мальваросу, но что-то меня там напрягло, хотя кто был в Валенсии знает, что пляж широченный, место хватит всем, все в основном у воды, но тем не менее, <pun> здесь как-то посвободнее. Вода просто шикарная, за 20 с лишним градусов, я не знаю сколько, я никогда, честно говоря, не задумался, комфортно и ладно. ля я уже ушел с мальвороса из-за обилия народа здесь вроде как попроще хотя особо не скажешь но все равно поменьше Время сейчас около 8 часов Но народ не расходится Жары уже такой нет Палящего солнца нет Но очень комфортная температура И народ на пляже для Патакона Вот здесь больше кучкуется У черенгито У баров Которые находятся на пляже Это вот самый конец для Патаконы Вечернее солнце такое мягкое Вообще просто шикарный